Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 28 вариант из сборника Ященко, УГЭшного 2022 года, фипишного, в котором 36 вариантов. Меня зовут Виктор Осипов, это канал Мистер матлесон И давайте приступим, собственно, к первым пяти заданиям. По условию, основному для первых пяти заданий у нас есть зонтики. Что нужно знать из зонтиков? Первое. Количество клиньев, которые используются. Ну, это вот такие вот треугольнички. Вот они у нас, собственно. Их у нас 8 штук. Второй момент, который нужно знать, это сторона основания треугольника, буковка А. У нас она 40 сантиметров. То есть вот здесь будет 40. Хорошо. Высота аж купола 26 сантиметров. Это вот эта вот штучка. И, соответственно, расстояние между спицами. Это буковка D, то есть вот здесь 104. Больше какой-то полезной информации из основного условия нет. И давайте глядим уже первое задание. Что там есть? Там есть то, что зонтик 26 см, он состоит из третьей спицы и длины ручки. Ручка составляет 6,5 см, сам зонтик 26 сантиметров, надо узнать длину спицы. Если мы длину спицы принимаем за x сантиметров, то мы можем написать уравнение, что наша ручка 6,5 плюс. Треть спицы x делить на 3 дает 26. Ну, понятно, что тут не тяжело решить обычно линейное уравнение. 6,5 перекидываем, меняем знак. Здесь получается 26 минус 6,5 это 19,5. И умножаем обе части на 3, чтобы избавиться от деления на 3 с левой стороны. 19,5 на 3 это будет 58,5. Вот, собственно, ответ на первое. Так, записали. Далее. Поскольку зонт сшит из треугольников, рассуждала Ира, бла бла бла бла бла бла бла смысл в чем? Она посудила на то, что... посудила. Она рассудила так, что можно площадь зонтика узнать как суммарную площадь восьми наших треугольников. При этом площадь треугольника вычисляется как сторона на приведенную к ней высоту, и еще это все хозяйство делить на два. Сторона у нас 40 сантиметров, высоту она померила 55 сантиметров, ну и соответственно надо найти площадь зонтика. То есть, S это будет 1 2 40 на 55. Это площадь одного треугольника. При этом таких треугольников у нас 8. Все, в принципе, особо тут дальше париться не надо. Сократили. 80, 8 на 20 это 160. но а 160 на 55 это, соответственно, 8800 квадратных сантиметров. Единственное, смотрите... В чем он просит дать ответ? Надо дать в квадратных сантиметрах, поэтому переводить никуда ничего не надо. Записали. Дальше третье. Так, другая у нас предположила, что сферический купол и наш зонтик. И, соответственно, надо вычислить R. Если OC равно R. Ну, в чем смысл? OC вот у нас. То есть, вот здесь будет R. Естественно, мы можем, во-первых, найти вот эту сторону. как. Ну, это половина от 104, то есть 52. Во-вторых, мы можем найти вот эту сторону. Там, например, OH. Это как? Это у нас OC вся, то есть R минус HC, минус 26, то есть R минус 26. И что мы получаем? Мы получаем прямоугольный треугольник обыкновенный, у которого гипотенуза равна R, один из катетов 52, второй из катетов R минус 26. Естественно, мы можем для прямоугольного треугольника расписать теорему Пифагора. То есть r минус 26 в квадрате плюс 52 в квадрате. И равно все это хозяйство r квадрате. Так, раскрываем скобки, то есть r квадрат минус 52r плюс 26 в квадрате. Не обязательно сразу считать, может быть, там что-то посокращается. Это мы узнаем чуть попозже. R квадрате r квадрате зауничтожается, 52 переносим. И сразу обе части, в принципе, делим на эти 52. То есть r будет равно 26 в квадрате плюс 52 в квадрате делить на 52. Ну что получается? Получается 26 в квадрате на, 56, uh, 56, на 52. И 52 в квадрате на 52 фактически. Так. Естественно, здесь сокращается. Дальше. 26 квадрат. Вот если на 26 сократить квадрат, уберется. Здесь остается двойка. Ну а 26 на 2 будет 13. То есть фактически у нас остается 13 плюс 52, что в свою очередь равно 65. Хорошо, записали 65. Дальше продолжается тема со сферическим куполом. Теперь нам дается формула площади сферического купола и, соответственно, ну вообще сферического сегмента, сферического купола. Не знаю, откуда взял, совместил. Сферического сегмента, вот она у нас есть, это 2πRH. R мы с вами нашли, H у нас есть по условию, соответственно, π предполагается как 3,14. При этом надо все это хозяйство еще округлить до целого числа. Давайте посчитаем. То есть будет 2 на 3,14, на соответственно 65 и на 26. Посчитаем, конечно, это я немножко загнул, считать я это все хозяйство не буду. Давайте просто напишем конечный вариант. Я думаю, столбиком вы сами это сделаете, а я терять время не хочу. При этом смотрите, какая штучка есть у нас. С округлением до целого, то есть считать до бесконечности, это, в принципе, не надо. Достаточно посчитать до десятого знака. То есть в десятом знаке у нас в десятичных, получается, в десятичной части двоечек расположено. Число меньше пяти, поэтому округлять мы с вами будем до меньшего. То есть до десяти тысяч шестьсот тринадцати. Так, давайте запишем 10 613. Дальше. Пятое. У нас есть рулон ткани 30 на 90 сантиметров. Только 30 метров на 90 сантиметров. Из него вырезаются клини для 27 зонтов. Площадь одного клина до 1150 квадратных сантиметров. Надо узнать, сколько в обрезке у нас улетит по процентам. Во-первых, найдем площадь нашего рулона ткани. То есть это 30 на 0,9 это 27 квадратных метров, то есть 0,9 и 90 сантиметров в метрах. Найдем, соответственно, площадь наших зонтиков, точнее, наших клиньев для наших зонтиков. 27 зонтов по 8 клиньев. Каждый клин по 1150 квадратных сантиметров. Но это мы узнаем в квадратных сантиметрах. А нам надо в квадратные метры, с учетом того, что в метре 100 сантиметров, а квадратный это значит метр умножить на метр, то есть 100 сантиметров умножить на 100 сантиметров. Так и запишем. То есть делим на 100 и на 100. И тогда мы получим уже ответ в квадратных метрах. Если здесь посчитать, посокращать, то вы получаете 24,84 квадратных метра. Соответственно, в обрезке у вас идет 27 минус 24,84 квадратных метра, что составляет 2,16 квадратных метра. Ну и все, нам надо узнать, сколько вот это процентов от этого. Раз сравнивают с 27, то 27 Квадратных метров принимаем за 100%. Ну а соответственно 2,16 квадратных метров мы принимаем за х процентов. А дальше крест-накрест. Чтобы найти х, мы 2,16 умножаем на 100 и соответственно делим на 27. То есть 216 надо поделить на 27. Это 8. То есть 8 процентов уйдет в обрезки. Хорошо. Что у нас Далее. А далее необходимо найти значение выражения. Ну, самый простой вариант в конкретном случае прям сразу переводить в десятичные дроби. Потому что 11 четвертых из 11 поделить на 4 тоже столбиком, вы получите 3, да, какие-то 3, 2,75. 6 пятых это 1,2. Ну и, соответственно, если сложить, будет 3,95. У кого сложности, как у меня с арифметикой, пользуйтесь калькулятором. Дальше. На координатной прямой у нас отмечены 4 точки. Надо, соответственно, установить точки B. Какие у нас есть варианты? Ну, точка B идет вторая по счету, то есть если слева направо. То есть наша задача просто расположить в порядке возрастания вот эти числа, причем даже не все, а первые два какие будут, ну и второй это будет B. Если их в порядке возрастания располагать, мы получим минус 0,304 целых тысячных. Потом минус 0,201. а дальше нет смысла считать. Потому что вот у нас число b, второе по порядку. Оно идет под первым номером. Записали единицу. В восьмом необходимо найти значение выражения. Это формула. Формула называется разность квадратов. То есть мы сразу можем написать, что это корень из 13 квадратный в квадрате. Минус корень из 2 в квадрате. Когда у нас такая вот байда есть, то есть корень квадратный в квадрате, если подкоренное выражение не отрицательное, то на выходе мы получим это подкоренное выражение, то есть мы получим просто 13. Но ну, здесь, соответственно, двоечка. 13 минус 2 это 11. Записали. В девятом необходимо найти корень уравнения. Что сделаем? Сразу 6х перенесем, то есть получаем минус 3 равно 8х минус 6х, что в свою очередь дает 2х и обе части поделим на коэффициент при х, то есть на двойку. Если минус 3 поделить на 2, вы получите минус полтора. Это и будет нашим ответом. Что в 10 В 10-м есть научная конференция, которая длится 3 дня, и, соответственно, 50 докладов в эти 3 дня укладывают. Причем в первый день 16 докладов, а остальные доклады распределяются поровну между вторым и третьим днем. Сразу можно 50 минус 16, это 34 доклада, соответственно, 34 мы делим на 2, и получаем, что во второй и третий день было по 17 докладов. Нас спрашивают, найдите вероятность того, что доклад будет в последний день. В последний день 17 докладов, всего 50. Ну, соответственно, 17,5 или сотых. это у нас вероятность оказаться в последний день. То есть записали 0,34. Дальше. Установите соответствие между графиками функциями, формулами, которые их задают. Тут достаточно все легко, потому что в первом случае это линейная функция в конкретном случае это kx, в данном случае это у нас ax квадрат, то есть квадратичная функция в данном случае это k делить на x. Именно в данном случае, потому что, конечно, линейная функция это kx плюс b, квадратичная x квадрате, плюс там bx плюс c. Что получается? В общем, а есть умножение на x, это второй номер. В b есть x квадрат, это первый номер. А в V есть деление на x. Ну это, как видите, третий номер. Вот и все ответы. В 12-м площадь треугольника вычисляется по формуле произведения сторон на 4 радиуса, описанной окружности. Соответственно, надо найти B, используя эту формулу, если A, C, S и R даны. Во-первых, B надо выразить. В формуле B на 4R делится. Значит, S на 4R будет умножаться, то есть противоположное действие b на a и c умножается, значит здесь будет делиться. В принципе, все. Остается только подставить. То есть 66 умножить на 4 умножить на 65 шестых. Делить на 13 и на 20. Что можем сделать? Можем немножко сократить. Можем немножко сократить на 13. 4,5 сократить и 20. И получается у нас 11. Вот, в принципе, ответ. В 13-м необходимо указать решение системы неравенства. Что сделаем? В первом случае ничего не сделаем, а во втором троечку перенесем вправо. Не забудем поменять знак. Далее, во втором необходимо поделить обе части на коэффициент при x, потому что в данном случае коэффициент при x равен минус единице. Во-первых, знаки чисел поменяются. А во-вторых, знак неравенства поменяется из-за того, что мы делим на отрицательное число. При этом что получилось? У нас х больше минус 1, но меньше 3. То есть от минус 1 до 3. Есть такой? Есть. Вот он под вторым номером идет. 14. -й. Известно, что на высоте 2205 метров над уровнем моря атмосферное давление составляет 550 мм РТСТ. Считаю, что при подъеме на каждые 10,5 метров давление уменьшается примерно на 1 мм ступного столба. И определите атмосферное давление на высоте на 1095 1995. Во-первых, давайте... Дельта по высоте найдем, то есть изменения. Это будет 2205 минус 1995, что в свою очередь дает 200. Во-вторых, узнаем количество изменений, то есть 210 поделим на 10,5. Это будет 20. Каждое изменение на единицу, то есть изменение у нас будет на 20 мм тутного столба. При этом, чем выше, тем давление меньше, соответственно. Чтобы узнать, сколько было на 1995 метров, мы должны к 550 эти 20 прибавить. Потому что мы упустились, давление увеличилось. То есть получаем 570. Хорошо. Есть треугольник АБС есть АС, который 9, есть АБ который 24. И соответственно необходимо найти косинус А. Косинус А в данном случае это отношение длины прилежащего катета, то есть который образует угол катет. К гипотенузе гипотенуза здесь у нас аб ну, в принципе все то есть получаем 9 24 3 8 что в свою очередь равно 0,375 тысячных записали 0,375 тысячных Дальше. Трапеция АБЦД с основанием AD и BC описана около окружности. Известно, что AB9, BC7, соответственно, cd 11 необходимо найти AD. Если около уголь... Точнее, если в четырехугольник вписана окружность, то сумма противоположных сторон у него равна. То есть можно сказать, что AB плюс CD будет такой же, как ВЦ плюс AD. Поэтому, чтобы найти АД, достаточно из суммы AB и CD, то есть 9 плюс 11, вычесть BC. Ну, получаем здесь 13. Записали. Дальше. Сумма двух углов равнобедренной трапеции 218 найдите меньший угол. Раз она равнобедренная, то углы при основании равны, углы при основании тоже равны. При этом, раз это трапеция, то сумма угла альфа и бета 180 всегда. То есть, как видите, альфа и бета в сумме 218 дать не могут. Соответственно, это сумма двух тупых углов. То есть, например, 2 бета, это 218. В таком случае сам угол бета будет 100 Сколько там? Хоть не накосячить бы 109 градусов. При этом, для того, чтобы найти угол альфа, соответственно, мы должны из 180 угол бета вычесть. То есть 109. Это будет 71. Давайте 71 запишем и глянем 18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображен треугольник. Найдите его площадь. Самая избитая ногами формула нахождения площади треугольников. Это половина произведения стороны на проведенную к ней высоту. Треугольник тупоугольный, поэтому высота будет падать за основание. Высота у нас составляет 5 клеток. Основание составляет 3 клетки. При этом размер клетки 1 на 1, то есть сторона клетки равна единице, домножать ни на что не надо будет. Поэтому просто считаем 1, 2, 3 на 5, это половина от 15, что составляет, конечно же, 7,5. Далее. Так, какое из следующих утверждений верно? Все хорды одной окружности равны между собой. Нет, только который проходит через центр и называется диаметром. Диагональ равнобедренной трапеции делит его на два равных треугольника. Вот вообще ни разу не делит. Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180, как и любого другого треугольника. Поэтому правильным будет только третий вариант ответа. Что у нас в 20-м? В 20-м необходимо решить уравнение. При этом мы видим, что скобка одинаковая. Здесь квадрат, здесь четвертая степень. Соответственно, можно довести все это хозяйство до квадратного уравнения. Мы сделаем замену. То есть так и пишем. Замена. То есть x минус 4 в квадрате. Примем за y. Раз это число в квадрате, оно однозначно больше либо равно нулю. С другой стороны, x минус 4 в четвертый мы можем расписать как квадрат в квадрате. То есть x минус 4 в квадрате, это наш y, и еще в квадрате. То есть это будет y в квадрате. Тогда что мы получим? Пишем. Получим. Так, Получаем мы y в квадрате минус 4y. Минус 21 равно нулю, при этом у должен быть больше либо равен нулю. Можно воспользоваться теоремой Виетта, можно дискриминантом, тут как вам удобнее. По теореме Виетта сумма корней 4, произведение корней минус 21, то есть корни 7 и минус 3 подбираются легко. То есть у равно 7, у равно минусу 3, и при этом у должен быть больше либо равен нулю. Но естественно больше либо равен нулю только семерка, Поэтому ее и оставляем. Дальше делаем обратную замену. По обратной замене получается, что x минус 4 в квадрате равно 7. Что мы можем сделать? Конечно, мы можем раскрывать скобки, переносить в левую часть семерку и решать через дискриминант. Можно вспомнить другую прекрасную штуку: что вот если у вас f в квадрате равно g и g больше либо равно 0, то f будет равно плюс-минус. Корень из g. Соответственно, давайте так и напишем. То есть у нас x минус 4 будет равно с одной стороны корень из 7, с другой стороны минус корень из 7. В таком случае у нас получается, что x, если четверку перенести, 4 плюс-минус корень из 7. Вот, в принципе, ответ на 20 в 21-м баржа прошла по течению реки 88 км, повернув обратно, прошла еще 72 км, затратила на весь путь 10 часов. Необходимо найти собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5. Ну, Во-первых, баржа сама никуда не ходит, ей нужен тягач. Врут, заразы, врут в задания. Ладно, что получается? Если мы скорость собственную баржи... Примем за х километров в час. Во-первых, мы уже понимаем сразу же, должны понимать во всяком случае, что когда она плывет по течению, то у нее скорость становится х плюс 5. То есть суммируется, когда против течения, х минус 5 километров в час. Тогда время движения по течению, это расстояние 88, делить на скорость х плюс 5. Время движения против течения, расстояние делить на скорость х минус 5. И суммарное время составляет 10 часов. Вот, в принципе, наше уравнение. Можем на 2 поделить обе части, чтобы хоть чуть-чуть поменьше числа стали. Так, плюс 36х-5. И, соответственно, равно это уже 5. Но дальше в любом случае придется приводить к общему знаменателю. То есть 44х-5 плюс 36х-5. И равно это хозяйство 5 на х-квадрате минус 25. Раскроем скобки, приведем подобные. То есть, причем не всегда надо сразу все перемножать. Может там получится как-то упростить наше решение. То есть это пока никуда не деваем. Что выходит? 44х до 36х это 80х. То есть 80х. Вот смотрите, пятерку можем вынести. Тогда что у нас получается там? 36 минус 44. Равно 5х квадрат минус 25. Ну, тут напрашивается деление на 5 обеих частей. То есть 16х. Так, пятерка здесь уберется. 36 минус 44 это минус 8, соответственно. Поэтому пишем минус 8 равно х квадрате минус 25. Ну, а теперь все переносим в правую часть. То есть х квадрате минус 16х минус 25 плюс 8 минус 17. Опять же, по тереме вето сумма корней 16, произведение минус 17. Корни подбираются легко. Это 17 и это минус 1. Это число меньше нуля, скорость такая у нас быть не может. Соответственно, в ответ мы с вами запишем. Конечно, к равносильности ставить не надо нафиг. А то все стали дотошными в плане оформления. То есть 17 километров в час. Хорошо. 22 -й. Надо построить график функции. Ну, это кусочная функция непрерывная в данном случае. То есть, строится достаточно легко. Единственный момент у меня может немножко кривовато быть, потому что я без линейки все делаю. А у вас все-таки должно быть немножечко поаккуратнее. x, y, единица, единица и нолик. Ну вот, смотрите, первая 2,5x-1, она чертится до 2. Я советую сразу подставлять двоечку. То есть, для того, чтобы нарисовать прямую, нам понадобятся две точки. Если двойку подставим, получаем 2,5 на 2 это 5. 5 минус 1 это, соответственно, 4. Причем в четверке, вот это 2,4, она будет точка пустая изначально. Потому что здесь неравенство строгое. Ну и подставьте, например, 0. Если вы подставите 0, сюда вы получаете минус 1. То есть, точка будет вот здесь. Ну и в таком случае, что у нас остается? Остается только начертить график функции. Раз, два, так, три. Ну и вот он ушел. Дальше. Берем двойку, подставляем, но уже подставляем сюда. У нас будет минус 7 плюс один. Опа, у нас получается 4. Так как они там пересекаются, то точка пустая и закрашенная даст закрашенный в итоге. Вот она. Ну и подставьте там троечку. То есть будет минус десять с половиной плюс одиннадцать. Это 0,5. Здесь у нас 0,5. Вот еще точка. Проверили. Ну и дальше, соответственно, если тройку подставите, вы получаете те же 0,5. То есть она непрерывная, как я и говорил. Ну подставите там четверку, получите полтора. Ну, соответственно, вот так вот она уходит через серединки клеток. Вот, в принципе, наш график функции. При этом спрашиваю, при каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком ровно две общие точки. Ну, понятное дело, что не надо переключать. Uh, еще и Ctrl зажался, вот зараза. Ладно, Y равно m, это прямая параллельная оси OX, проходящая через ординату m. То есть, вот это, например, у нас m равно 4. Вообще, y равно 4. Ну и, соответственно, две общие точки будет иметь, когда через 0,5 пройдет. Вот только в таком случае у нас будет именно две общие точки. Ну, теперь можно переключить. Так, углы BC треугольника ABC соответственно, 66 и 84 градуса равны. Найдите BC, если радиус окружности описан около треугольника ABC 15. Давайте накидаем треугольник ABC. Пусть он выглядит вот так. То, что он получился равнобедренный, по рисунку да бог бы с ним. Так, только единственное, все-таки у нас BC. Да что оно все норовит переключить-то у меня. промахиваются непривычки. Так, A, Здесь получается 66 градусов, здесь 84 градуса. Ну, Во-первых, сразу можно найти угол А. Достаточно вспомнить, что сумма углов в треугольнике 180 градусов, поэтому мы вычитаем сумму 66,84 и получаем 30. А дальше достаточно вспомнить прикольную формулу, которая выглядит так, что радиус описанной окружности около треугольника равен стороне на удвоенный синус противолежащего угла. При этом мы фактически можем взять, что вот это у нас угол альфа, вот это у нас противолежащая сторона, вот это у нас радиус описанной окружности. В таком случае нам как раз надо а найти, а можно найти как 2 r синус альфа. Все в принципе, то есть наша BC будет вычисляться как 2 на r. Радиус равен 15 на синус 30. Синус 30 это табличное значение. Если вы не проходили, не суетитесь, там ничего страшного нет. Со временем вы все поймете. Ладно, пошутил. По-моему, в середине третьей четверти вы будете таблицу учить. Ее просто надо будет выучить. Она еще не раз пригодится. Соответственно, на 1 вторую. Ну, естественно, получается у нас 15. Это уже и будет ответ. Хорошо. Далее. Основание BCAD трапеции, соответственно, равное половиной, 18 BD9 докажите, что треугольники CBD и BDA подобны. В самом деле задание несложное, но немножечко геморройное в плане понимания расположения треугольников. Опять нарисовал частный случай равнобедренный, бог бы с ним. Не критично, если честно. 4,5-18, BD у нас 9 в чем смысл? У нас есть три признака равенства треугольника. В первый по равенству двух углов. Второй по отношению двух сторон, то есть равенству двух отношений. И, соответственно, равенство углов между этими сторонами. Выглядит это вот так. То есть, грубо говоря, у вас есть раз треугольник, у него сторона А1, там, b 1 и вот здесь угол альфа. И два треугольника. У него сторона А2, там. B2 и вот здесь тоже угол альфа. Если еще выполнится вот такое равенство отношений, то треугольники будут подобные. Вот это и надо здесь найти. Она эти ходится достаточно легко. Во-первых, у вас угол CBD равен углу BDA, как накрест лежащий при параллельных AD и BC и БД. BD. То есть вот этот угол равен этому. Вот у вас альфа появилась. Во-вторых, я сверху буду писать сторону треугольника BCD снизу ABD. То есть BC относится к БД. то есть BD рассматривается в треугольнике ABD в данном случае, это вот 4,5 к 9 или 1,2. Так же как BD, то есть 9, относится к AD, только БД уже рассматривается в треугольнике BCD. Ну и все, равенство отношений есть. То есть чтобы вы понимали, у нас напротив равных углов лежат соответственные стороны. То есть, если бы вот здесь был угол бета, то вот здесь был бы угол бета. Если бы вот здесь был угол гамма, то вот здесь был бы угол гамма. То есть, в нашем случае получается, что... Так. Вот здесь угол, ну, грубо говоря, давайте β. А здесь угол β вот он. То есть равенство углов. И получается, что если вот этот угол у нас идет как гамма, то вот здесь этот уголочек гамма был бы. Вот так это не равны. Хорошо. Середина M стороны AD выпуклого четырехугольника ABCD равнодлина от всех его вершин. Найдите AD, если BC18, а стороны, а углы точнее и четырехугольника равны 95 и 115 соответственно. Хорошо. Давайте накидаем полуокружность, потому что больше полуокружности нам нафиг не надо тут. Раз, два и диаметр. Причем диаметр в данном случае это будет у нас AD. Ну и поставим там BC точки, какие-нибудь и как-нибудь. То есть вот так выглядит наш четырехугольник. Почему выглядит именно так? Достаточно легко и просто написать простую, но в то же время гениальную фразу. Ладно. Раз у нас точка М, она равна удалена от четырех сторон, о, четырех точек, то эти точки лежат на окружности, описанной около четырехугольника. То есть так и напишем. Вообще потому, что у нас через три точки проходят, не лежащие на одной прямой, конечно же, проходит всегда окружность, но у нас через четыре уж тем более. Причем АД будет диаметром данной окружности, а соответственно АМ, БМ, MC и МД это будут радиусы окружности. Прям словами напишите, никто против не будет. При этом, если четырехугольник вписан в окружность, у нас есть клевое свойство, а именно, что сумма противолежащих углов в четырехугольнике, она будет равна. То есть, глупость сказал, сумма противолежащих углов, кстати, она будет в любом случае равна, равна 180 градусов. То есть, сказал то правильно, но бесполезно сначала. То есть, угол B плюс угол D, так же как угол A плюс угол C, они в сумме дают 180. Ну, понятно, если вам дан угол B и угол C, угол A и угол D найти можно. То есть угол D в данном случае это 180 минус угол B. То есть получается, сколько там, не перепутать, 180 минус 95 это 80 получается 5. С арифметикой у меня всегда туговато. Угол А в таком случае 180 минус угол С, то есть 115, это 65. При этом не забываем, что у нас треугольники равнобедренные. То есть если вот этот уголочек 85, то вот этот уголочек те же самые 85. Если вот этот уголочек у вас 65, то вот этот уголочек также 65 будет. Но в таком случае остается найти какие моменты. Во-первых, находим угол BMA. С учетом того, что сумма углов треугольника 180 градусов, то он будет 180 минус дважды по 65. Он будет у нас 100, там сколько? 130 соответственно и это будет получается 50. Хорошо. И находим угол CMD. Опять же это 180 минус дважды по 85. По 85 это 170, соответственно 10 градусов. В таком случае угол BMC, у нас же весь угол AMD развернутый, то есть 180 градусов, так это прямая обыкновенная. То мы из 180 вычитаем 50 и 10 и получаем 120 градусов. Все, в принципе, это то, что нам и необходимо было. То есть вот здесь у вас 120 градусов. При этом BM и MC равны. То есть мы давайте, да что он все норовит зажать либо Alt, либо Ctrl. BM равно MC. Это x. То есть здесь x, здесь x. Ну а дальше теорема косинусов. То есть bc дано 19. Мы можем расписать, что bc в квадрате, то же самое, что bm в квадрате плюс mc в квадрате минус удвоенное произведение bm на mc на косинус угла между ними. То есть на косинус угла bmc или 120 градусов. Это называется теорема косинусов. При этом косинус 120 градусов, это табличное значение, оно составляет тоже минус 1 вторую. Если вы вот сюда подставите минус 1 вторую, у вас, естественно, минус на минус вот здесь даст плюс. Двоечка и двоечка сократятся. И вы получите фактически 19 в квадрате равно 3х в квадрате. В таком случае х в квадрате у вас 19 в квадрате делить на 3. Ну и тогда, соответственно, x будет равен 19 делить на корень из 3. Если избавиться от рациональности в знаменателе, то есть умножить на корень из 3 числитель и знаменатель, вы получаете 19 корней из 3 на 3. А x это и есть наш радиус. Нас просят с вами найти AD, то есть диаметр, поэтому AD в 2 раза больше, то есть 38 корней из 3 делить на 3. Вот, в принципе, решение для данного задания. И конец разбора данного варианта. Если вы дожили дать сюда, вы молодцы, я безумно этому рад. Надеюсь, данный контент вам полезен в подготовке. Если оно так, не забывайте поддерживать меня как автора. Все-таки канал продвигается, нас уже 60 тысяч, чему я безмерно рад. И в очередной раз я прям радуюсь и радуюсь. В общем, все как обычно и до новых встреч, товарищи.